Царская Россия, гренадерский полк Лейв-Гвардии, стоит в Одессе. Ординарец закладывает генералу: Ваше Превосходительство, утром на привозе шлема Одессит говорил, что сегодня, в 6 вечера, наш полк выступает в поход. Генерал взвелся, что это за глупости, откуда этот шлем одессит, может знать то, что неизвестно мне. Но ровно в полшестого поступает приказ в 18.00 сняться с места. Генерал кричит ординарцу: Быстро Федор, беги на привоз и уточни у шлема одессита, куда и насколько нас отправляют. СССР. Великий администратор Одесской филармонии Дима Козак заполняет анкету. Вопрос. Были ли колебания в проведении линии партии? Ответ. Колебался вместе с линией. СССР накануне развала. Одесса. После партийного собрания, посвященного очередной годовщине со дня рождения Ленина, Рабинович подходит к секретарю Портбюро и говорит, «Я очень извиняюсь, что отрываю вас от дел, но будьте любезны, покажите мне это». «Что значит это? Что вы имеете в виду? Как что? Вы же только что пели? И все как один умрем в борьбе за это».